Всем привет, меня зовут Денис Пехтерев, город Брянск, и в данном видео я хотел бы с вами поделиться отзывом о прохождении курсов по инвестированию у Максима Петрова. И я проходил мастер-класс погружения в правильные инвестиции», я проходил экспресс-курс начинающего инвестора, и как человек, который имеет непосредственное отношение к инвестициям, я могу сказать, что это действительно правильное погружение в инвестиции». Если в вашей жизни сейчас есть запрос на то, чтобы проходить какое-то обучение в инвестициях, я вам советую, рекомендую даже эти курсы, потому что вы получите не только теоретические знания по фондовому рынку, по тому, как составлять портфель. Вы откроете брокерский счет, заведете туда активы, составите личный финансовый портфель, купите туда ценные бумаги. И, собственно, это все будет составлено согласно вашему личному финансовому плану, который точно так же будет у вас уже иметься к концу выхода из обучающей программы. Если же вы считаете себя опытным инвестором а, или уже опытный инвестор, то вы тоже найдете для себя массу всего интересного, потому что Максим действительно делится, действительно отдает. И в курсе вы найдете много, так называемого, мяса, много сливок, да, те, которые любят именно опытные инвесторы а, в виде рекомендаций Максима, в виде а, обзоров рынков, а, в виде конкретных инструментов, что конкретно покупать именно сейчас, что конкретно приобретать к себе в инвестиционный инвестиционные Портфель. Что было ценно для меня? Для меня была очень ценной рекомендации Максима, его обзоры рынка и в его лице получить наставника, который не просто делится опытом, а отдает, а готов еще взять тебя за руку и повести за собой. Это на самом деле дорогого стоит. И если вы в данный момент сейчас ищете какие-то программы, где можно научиться инвестированию, то я бы вам порекомендовал не смотреть на то, как и где вас будут обучать, а смотреть именно на то, кто вас будет этому обучать. Берегите свое время, друзья, берегите свои деньги, обучайтесь у лучших. Всем спасибо, пока.